Здравствуйте, дорогие друзья. Короче, вот такая ситуация получается. Вот видите, рядом со мной, вроде бы казалось, стоит качается союзник. А вот ПВЕ кланы, которые там под сейвами стоят качаются, да. Союзник с клана СТБЦ. Просто этот клан в одном альянсе со мной. И получается следующее. У нас на Леоне есть... Группа варов, которая прилетела на трансферах. Там что-то не поделили. Эти вары все 70+, плюс хорошо забущены на фил-картах. И вот они сливают мой клан. Ну, по словам одного человека, из клана СТБЦ тоже сливают там людей. Но, как я замечаю, я постоянно, когда меня сливают, я прилетаю. Просто у меня стоит мгновенный повтор. А слава богу, что оно записало это все. Просто вот когда этот вар бегает, он сливает только клан OG. И просто пробегает мимо наших союзных кланов, как бы мы в одном альянсе. Он же должен их сливать и они должны помогать как бы в пвп. Ну вы сами могли видеть, что произошло. Этот вар подбежал ко мне, начал меня севать. Я сделал ТП, немного растерялся, вернулся обратно. Но я не поверю, что этот танк настолько сильный, чтобы за те 4 секунды, что я тупил, чтобы нажать на ТП, вернуться назад. Этот танк просто надамажил того Йоси, и тот Йоси улетел. Получается, что враги среди нас. То, что мы как бы в одном альянсе, а вары не трогают, получается, с альянса людей. Или получается вариант А. Этот парень написал, короче, Йоси, потому что я тут ему типа мешаю. Мешаю фармить, тут может быть немножко мобов забираю у него. Или он у меня, то, что он бегает, блин, херен знает куда и куда, блин. Тут спорный вопрос. Возможно, он написал Йоси, чтобы он меня слил, чтобы я не мешал. Потому что это топовый спотик такой офигенный, мне он нравится. Духи рисаются и вот эти динозавры, короче. И тут классно проходить вообще квестики аденовские. Ну, короче, вот этот парень мог написать Йоси, чтобы он меня сел, чтобы я не забирал мобов. Это чисто мои мысли. И, ну, вариант Б, просто Йоси пробегал мимо. Но как объяснить, почему он не слил вот этого парнишка, вот этого танка? Почему он не слил? Когда я вернулся, Йоси и след простыл. Получается, Йоси бежал оттуда, вот как раз в сторону этого танка. Я там потупил 4 секунды, вернулся назад, а Йоси уже нет. А танк дальше качается себе спокойненько. Ну, пускай, если это не так, пускай мне вот этот танк, вот этот танк, если он увидит это видео, пускай мне предоставит доказательства того, что Йоси его сливает или он Йоси сливает. Просто давайте посмотрим по рейтингу. Йоси 22 рейтинге. Посмотрим просто рейтинг этого танка. С вот сможет этот танк слить его за 4 секунды, пока я тэпаюсь с города. Давайте ник посмотрим. Так, 135 позиция. Угу. 135 позиция, это танк с клана СТБЦ. Так, смотрим. Йоси. Йоси, где у нас Йоси? А, он все тает и тает по левлам. Уже 25 место, был 22 -е. Был вообще прилетел восьмое вроде бы. Уже 25-е. Сто тридцать позиция танк. Навалял только что Йоси. Ребят, это Санта-Барбара. Кто не знает, что такое Санта-Барбара, это сериал, который шел в 90-х годах. Он там шел где-то полторы тысячи серий. И в итоге он не закончился. Пятьсот серий в коме лежал. Потом там кто-то изменила сестра мужу, муж сестре, короче. Ну такой сериал. Вот это у нас... Наподобие сериал такой, на Леоне Второй. Враги среди нас. Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастью Да? Тогда объясни это ей.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 Возможно, этих, эти твины даже в ПВЕ-кланах, возможно, я не утверждаю. Вот, он мимо пробегает, просто на меня бежит, меня убивать. Ему тупо пофиг. Ну, классно, да, у нас союзники стоят. Он прибегает, тупо этот ему пишет, чтобы он прибежал меня убил. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот. Ну, блядь, у меня такое просто мнение происходит, что он пишет, и он прибежал мне убить просто. Или он обход сделал, там, очи, клан поискал там, и вернуться решил, но ну, я не знаю. Получается, что этих варов твины тут качаются, и они их бустят. Этих варов, ну, как бы, а у нас на сервере просто так антагов не сливают. То, что, вот я к чему веду, нужно, типа, сделать чистку, типа, сливать антагов, как раньше это было, ну, методам очень категорически против заниматься такими методами. Потому что, ну, как бы, из-за группы варов, там, из пяти, там, варов каких-то, севать всех антагов, которые, там, и новенькие есть, я уверен, какие-то качаются ребятушки, там, кто-то... Ну, зарабатывает на этой игре там кто-то еще, просто проводит время и сливать антаго у всех. Это очень радикальные меры, как бы принять решение, чтобы сливать всех антаго очень сложно. Но мы вот это в этом сериале враг среди нас уже как бы, когда там 12 сентября трансфер закрылся 12 сентября. Вот это сериал такой снимаем на Лене 2. Санта-Барбара. Он убил меня, а он не убил меня. Вот, типа, вот, только проводить чистки слива антагов. Потому что трансфер будет через месяц, через два. Эти вары улетят или к этим варам прилетят, друзья. Я уверен, СТБС клана выйдут ребята и пойдут к варам. Ну, я не знаю, это мы увидим через два месяца. Может, я играть уже не буду. А может, и буду. Время покажет. А так... Чтобы не говорили, что я люблю ездить на Пежо, вот доказательства, просто прибежали, меня два раза слили вары, рядом стоит спокойненько качается Сальяновец, ну, они его не трогают, слили только меня, то что я с клана OG, а у них зуб на OG, поживем, увидим, с вами был Розе, всем до новых встреч. Что -то сейчас сказала. Я тебя люблю.